Вот устаревшая реклама видео показывала цена со скидкой 55 тысяч. Сейчас посмотрим, сколько будет по факту. 65. Обратите внимание. Вот уже сыр стал.